Оправки комбинированные, тип 2360, предназначены для крепления насадных торцовых фрез. Для установки шпиндель станка эти оправки имеют хвостовик конус 107 к 24, от 30 до 50, по ГОСТу и ДИН. С другой стороны оправка имеет цилиндрическую часть с проточкой под осевую шпонку. В комплекте имеется поводок тип 2380-206, по ГОСТу и ДИН выполняющий функцию торцевой шпонки. Таким образом, эти оправки являются универсальными, позволяя устанавливать фрезы с продольными и торцовыми шпоночными пазами. Посадочный диаметр для фрез от 13 до 50 мм. Крепление производится винтами тип 2380-210 по ГОСТу и ДИН. Затягиваются винты ключами тип 2380-208 по ДИН. Применение этих оправок повышает универсальность имеющейся оснастки.